Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы ведем нашу программу из центра Сан-Гейтс, а студии радио центра Сан-Гейтс. И у нас, как всегда, во вторник в Чикаго утро, раннее утро, на связи на Ласточкина, ведический астролог из Таиланда. Добрый вечер, доброго времени суток, Аня. Добрый вечер, доброе у утро, Рита, доброе утро, радиослушатели. Рада быть снова в эфире. Замечательно. У нас э, лежит снег, э, очень холодно, настоящая зима пришла. Вот. А в Таиланде наверняка светит солнышко. Да. Светит солнышко, но тут тоже чувствуется зима для тех, кто живет в Таиланде. То есть достаточно прохладно. Ну, прохладно это 25 градусов вечером. 20... И около 30 днем, ну, то есть все равно чувствуется какая-то свежесть. То есть у нас тоже есть смены ну, времен года. Да. Да. да. да, ну это, наверное, даже хорошо для да, разнообразия, да. что становится да. прохладнее, да. да? Ну, хорошо, мы сегодня э, говорим о следующем втором знаке Зодиака: знак Телец. Э, обо всем обо том, чего этого знака касается. И может быть мы немножко. Вспомним, что у нас было в прошлой передаче, да, чтобы как бы перейти плавно, да. про, про Овна. Да, давайте вспомним. Мы задумали такой цикл передач, где бы мы рассказывали про каждый знак, про его качества, как они проявляются в характере человека, как они проявляются в окружении человека, поскольку все, что человек видит, является проекцией его сознания. И мы рассмотрели, что... Знаки зодиака идут в определенной последовательности, и они соотносятся с эволюцией любого события, любого живого существа, всего, что у нас есть здесь в материальном мире. И вот мы начали с Овна, и Овен, надо сказать, для нас с вами, для нас с Ритой был, был таким чуждым знаком, потому что у нас нет этой энергии, в, ну, то есть ни одна из планет не попала. На фон, на, не проявила себя через качество Овна в наших гороскопах. Зато сегодня мы будем говорить о качествах знака Телец. И у нас с есть планеты да? в Тельце. То есть, да, есть эта энергия, которая в нас по-разному выражается. Мы сегодня посмотрим, как. Но вот если Овен — это инициация, это номер один, знак номер... Он связан с первичным импульсом. Это огненный, подвижный мужской знак. То есть это такая мощная энергия созидания, энергия, направленная на то, чтобы разрушить старое и создать новое. То телец, второй знак, это как раз заземление импульса. Это земной знак. И он женский, противовес Овну. И он а, фиксированный, то есть он неподвижный, он... А, его качества связаны с энергией фиксации, закрепления результата. Потому что если мы все время будем что-то только инициировать, у нас все равно ничего не получится, потому что нужно заземлиться и какое-то время поработать в рамках, чтобы и закрепить структуру. И вот как раз телец это такой знак стабильности. И этот знак управляется, надо сказать, Венерой Овен управляется Марсом. Планетой воинственной, импульсивной, а телец управляется Венерой. И вот, кстати, был вопрос от радиослушателей: он был связан с тем, о чем мы говорим. То есть, мы говорим о том знаке, где находится Луна в карте человека, или это восходящий знак меня спрашивали, или это знак Солнца. И я хочу сказать, что мы говорим вообще в принципе о качествах тельца. Но эти качества могут проявляться с разных сторон. То есть даже если у вас нет ни одной планеты а, в этом знаке, вот как у нас а, с Ритой нет ни одной планеты в Овне, это не значит, что эти качества совершенно чужды нам, и а, что эти качества, ну как бы для нас, а, мы не понимаем эти качества. Нет, эти качества есть, они а, просто чаще исходят извне, то есть мы видим их в окружении, нежели ассоциируем с собой. Вот и мы в прошлый раз говорили о том, что нам достаточно чужда вот эта импульсивность, вот эта резкость, желание разрушить, чтобы начать нечто новое. А вот. если мы долгое время, общаемся, долгое время общаемся с такими людьми, у которых мы, вот, получаем, мы получаем эти качества, да, они да. как-то запоминаются да, нам, и мы можем их потом использовать. А, да, конечно, мы все время получаем какие-то вещи через опыт, мы можем это использовать. Другое дело, что это не является нашей изначальной природой. И а, если нас переделывать и делать вот такими импульсивными, то мы все равно ими не станем. То есть мы все равно таки будем инертны, если, допустим, проявлены земные знаки у человека. А, и а, ну, нам такой стиль поведения будет чужд. Но если... Такая ситуация возникнет, когда нужно действовать вот так вот быстро, импульсивно, подобно скорой помощи. Мы будем просто знать, как действовать. Но если бы кто-то подбирал персонал на работу, нам не стоит идти на такие работы, потому что это не наша природа. Нужно совершать больше усилий, чтобы включить эту программу поведения. Она не идет как инстинктивно. Ты как бы прям, прям услышала мой вопрос, я я как раз подумала, еще не успела спросить, но подумала о том, хорошо, хорошо бы, чтобы вот начальники, менеджеры да, имели в своем... А кругу астролога и подбирать на работу именно вот людей по, по качествам, в зависимости от того, на какую должность ему нужно вступить. Да. Правда, было да. бы замечательно. Да, вот, например, у нас сейчас вообще курс идет ну, я преподаю астрологию, у нас mm -hmm. одна из тем, как беседовать с работодателем когда устраиваешься на работу, потому что будут заданы вопросы, а что вы умеете лучше, чем другие? Mm -hmm. И хорошо бы о себе знать это точно, не догадываться, а знать конкретно, что я могу, и конкретно и честно отвечать на вопрос, что я могу уметь, что я могу делать лучше, чем другие, что мне лучше получается. Это все считывается с гороскопа, конечно же. И это не то, что противоречит вашему внутреннему ощущению, просто иногда человек словами выразить не может, что он лучше умеет mm -hmm. делать, чем другие. Вот. Да, ну, сейчас... Так что же мы умеем? Хорошо бы знать. О качествах знака Телец, у кого он ярко проявлен. Все, что я сейчас говорю, можно отнести к положению такому в гороскопе, как Луна. Луна в Тельце или восходящий знак в Тельце. Вот, например, у Риты Луна в Тельце. У меня восходит телец в моем гороскопе. Это немножко разные вещи означает, просто качество тельца в моем случае выражено во внешности очень ярко, а в случае риты они выражены у нее в уме. То есть и, но в уме, в характере, но характере отражается на лице часто. Но, но Хотя у нее другой восходящий знак, он, восходя... он, он отражается больше на внешности, а у меня вот как раз внешности лица. Ну и давайте поговорим, mm -hmm, что давайте. это за качество. Mm -hmm. Это знак, управляемый Венерой. И этот знак связан, конечно, с красотой, с эстетикой. Он связан с мягкостью, с наслаждением, с чувственностью. И это такая земная красота. Земная красота, она... Как будто тяготеет квадратным формам. Да, вот любые, любое земное тело, земной знак тяготеет вот к таким вот устойчивым формам. И а, от человека идет ощущение заземленности, структурности, практичности. Знак тельца связан с голосовыми связками и с голосом. вот Когда у нас возникает импульс творения, который э, реализуется через знак Овна, вот этот импульс через вибрацию голоса заземляется, и все слова, вообще вся речь, она находится под, а, под тельцом. Да? Вот телец курирует все вот эти качества, связанные с речью. Красоту голоса, изящество голоса, пение связано с тельцом. Ну и с тельцом связано все, что о, касается лица, шеи, горла. И если это место в гороскопе телец поражен, поражен это значит, там есть какие-то злотворные влияния, злотворных грах, планет, то значит, могут быть заболевания горла, какие-то отметины на лице, ну и так далее. Вот что-то щитовидное с железой. То есть это знак вот этой части тела, лицо и горло. Овен, как мы говорили, это голова. Ну, это, и селец, он частично дублирует. Тоже, там тоже есть голова, но это не голова как голова начала, а именно голова как мое выражение лица и мой голос, мои речевые навыки. То есть О, больше, вот. больше качества, которые отражаются идут и, и из, uh, головы. Из, из головы. Из еще голова – это то место, которое мы едим, и эти качества тоже связаны с тельцом. То есть, если и... телец, телец в плохом положении, то человек будет много есть и есть не то, что положено. Ну... То, что не приносит ну, да, здоровья. А если это место в гороскопе, да, связанное с тельцом, нагружено энергиями, ну, например, энергия раху. Да, раху — это неуемная амбиция расширения. Человек может да, действительно много. быть обжор. Mm -hmm. да, что mm -hmm. очень есть. Ну, или такие люди курят, им постоянно нужно держать что-то во рту. Вот все время там нагружена вот эта часть жвачку, тела. Живачку. Живачку. Живать да, жвачку. Жевать, mm -hmm. а, да, вот. И если мы говорим... А, в вашем, например, положении луна в тельце, да. и в вашем случае это отражается на профессии, потому что эта, эта комбинация попадает в дом профессии, в десятый дом гороскопа. Вот, и можно тут сказать, что диетология — это одна из возможных реализаций в профессии. И мы же начинали эти эфиры с диетической темы. Да, с темы астрологии и питания и вот да, и так далее. Да? Это очень тельцовская тема. Тема-то, как потреблять продукты, вкусы, как вкусы э, отражаются в нашей жизни, здоровье, здоровье и питание. Еще телец связан с любыми базовыми ценностями. То есть все, что составляет базу человека. И, вот. и символ главный тельца — это, конечно же, вот корова, да? корова, да. бык, с рогами, mm -hmm. Mm -hmm. который стоит твердо, четырьмя своими копытами на земле, которого трудно сдвинуть, и вот эти качества, как консерватизм, приземленность. И когда человек держится за земное, за материальные ресурсы, это тоже связано с ярким выраженным знаком тельца в гороскопе. Mm -hmm. А, Еще что можно сказать про знак ну, Тельца? Может быть про негативные, и позитивные стороны Тельца? Да, да. Давайте тельца, негативные. Да? Ну вот в принципе любая сторона, которую мы как бы очень сильно преувеличиваем. Вот если мы возьмем чистого Тельца, это, конечно, очень заземленное, консервативное существо, которое очень имеет ригидные установки, что, конечно, может негативно сказываться на его жизни. Это застойные явления, это накопительство. Вот, накопительство и жадность вот эти негативные mm -hmm. качества, которые связаны с тельцом. Все грести под себя. Тельцы, кстати, хорошие коллекционеры. В зависимости от того, там, какая планета стоит в тельце. Можно собирать, коллекционировать различные вещи, ценности. Если Сатурн в тельце, и он влияет, ну, ну да, Сатурн в тельце себя проявляет как-то, то это можно собирать раритетные старые вещи. Да, там луна в тельце, коллекционировать разные э, вещи, относящиеся к питанию, либо жемчуг, либо что-то такое вот связанное с драгоценными камнями. То есть тельцу важно обладать. Обладать, накапливать, хранить. Еще какие негативные качества? Ну, наверное... Неумение быть гибким. Вот это такое качество, которое, конечно, может сказываться плохо на общении, неумение, и неумение а, вовремя подсуетиться. То есть, потому что знак очень стабильный, противовес какой-то степени. Нет, противовес скорпиона, марсианского знака. То есть он стоит ровно напротив скорпиона, и в скорпионе происходит трансформация и смерть, потеря комфорта, потеря вот этого вот, вот этой стабильности. И а тельцу все время страшно, страшно, что а, что-то произойдет, и он пытает себя, себя оградить вот этими рамками, накоплениями. Телец связан а, с деньгами, то есть это а, ну, да. знак, который конкретно, да, который умеет их накапливать, умеет их зарабатывать и все время заботиться о том, чтобы они были. Деньги, еда Красивые вещи, еще телец связан, кстати, с разными народными традициями и промыслами. Вот это вот желание закрепить что-либо в традиции, вот это пастораль, крестьянство, барышня-крестьянка, поля, леса, коровы пасущиеся и вот какая-то вот такая как сказать, патриотизм, патриархальность и Патриотизм связан именно со знаком Тельца. Ну, как раз телец является знаком биржи, да, вот в Нью-Йорке, даже и, по-моему в Чикаго, напротив, этой, там, где трейдают, это наш Михаил mm -hmm. больше знает, конечно, об этом. Но в принципе это там стоит фигура Тельца, и как раз возле вот биржи, где да. трейдают. Mm -hmm. Да, ну и мы можем даже перейти к такому вопросу. Что будет, если медитировать на этот знак, что ага. будет, если его подчеркивать в своем окружении, общаться много с людьми, у которых проявлена эта энергия? Будут копиться деньги. Будут деньги. Если, если мы повесим себе вот, как перед биржей стоит телец, поставим себе БК, будем смотреть на символ БК, у нас будет такая вот запускаться энергия, накопление, стабильности материальных ресурсов да. то есть это работает это любые образы связанные вот с быком с тельцом с золотым теленком да, <laughs> они, да, они нам помогают именно вот вспомнить что это у нас есть у каждого человека есть эта энергия то есть нет такого что вот только какая-то я вот только козерог и только козерог нет конечно то есть у всех есть его вина, только в разной степени это проявлено. И иногда нам нужно заземлиться, иногда нам нужно четко встать вот на ноги а, и позаботиться о своем материальном существовании. Тогда нужно медитировать на тельца, тогда нужно идти в те места, где а, тельцы а, между где, собой, коровы, где коровы пасутся. Где да? коровы. Можно пойти в ресторан, там тоже люди, которых наверняка проявлен знак тельца. Все эти рестораторы, у которых все эти ресторанов, это вот телец, телец, телец. Но еще телец соответствует второму дому гороскопа. То есть если мы возьмем просто гороскоп, независимо от того, какие там знаки стоят, кто восходит, Второй дом – это дом накопления. Он в естественном зодиаке всегда телец, потому что естественный зодиак начинается совна. И у кого проявлен этот дом, те люди ставят в, как бы делают фокус жизни на питание, стабильность, базовые ценности. Вот. Да, здорово. Ну хорошо, что? а да. Извините, сейчас скажу, что сегодня да. Луна в Тельце. Сегодня Луна как раз стоит в Тельце и сегодня еще и полнолуние. сегодня вот этой энергия, они даже очень, они сейчас очень гармонично говорят. То есть у меня получается, потому что я соединяюсь. Сегодня, да, сегодня именно Луна в Тельце, как у вас, Рита, в гороскопе точно такая же в Накшатре Рахини. Вот и Сегодня еще к тому же полнолуние, то есть сегодня природа достигла своей какой-то пика насыщенности эмоциями и насыщенности вот этой такой материали... материалистичной энергии. То есть если сегодня медитировать на Тельца и вот в полнолуние, то возможно будут появляться какие-то материальные средства дополнительные. Ну да, дела, нач... дела начатые сегодня более вероятно приведут к материальному успеху так сказать можно да потому что сегодня у людей умонастроение связанное с наполненностью стабильностью как бы с полными закромами угу. если бы еще в Чикаго не было так холодно что людей <с немножко <с ограничивает все когда становится холодно сжимаются им не хочется никуда выходить и тогда конечно да угу. ну что ж ничего ничего мы прорвемся у нас у нас есть кстати, а насчет города страны, к Тельцу, Тельцу как, какому, какой соответствует большее пространство? Ну да, давайте вообще про любые пространства. Это пасторальные пейзажи, это где есть холмистая местность, где пасутся коровы и где, есть, где, где большое внимание уделяется экологии, питанию, вот базовым ценностям, базовым ресурсам и Достаточно просто назвать такие страны. Например, такая страна, как Голландия, она находится под сильным влиянием тельца. Mm -hmm. Потому что и вот где есть молочная индустрия, где производят сыры, где маслобойни, это там телец. Еще Польша относится, Голландия европейский, весь центр России, он, кстати, находится под влиянием качеств тельца. Центральная Россия, плодородные почвы, черноземы, связаны с Тельцом. Дальше с Тельцом связанная, скорее всего, новая Зеландия. В Новой Зеландии, кстати, даже есть праздник, который там самый важный вообще праздник. Это когда Луна находится в Тельце на фоне Плеяд, то есть Плеяды, и звезда еще Альдебаран, связанная с Тельцом. И вот когда там стоит Луна. В этом месте есть такой праздник в Новой Зеландии, называется Мато-Рики. И все закрыто, все учреждения. Все празднуют. Это самый-самый главный праздник он посвящен именно полной Луне в Тельце. Вот как сегодня. Я даже вдруг сегодня у нас смотрит. Не знаю, чего про это, но вот я читала про это. И действительно, страна, эта, отличается хорошей экологией. Ресурсы там замечательные коровы там везде ходят и молоко дают. То есть там есть такое вот энергетики, энергии тельца очень много. На самом деле, там, где молоко и коровы, это же очень серьезная, это сильная благость. То есть телец соответствует таким качествам Именно вот если мы помедитируем на корову или на молоко и вот на да, то вот это и есть качество тельца. А, качество тельца благость ну, сам знак он не относится к там к благости mm -hmm. или к любой mm -hmm. гуне он может проявлять качество могут проявляться в любой гуне mm -hmm. вот например телец очень даже может быть связан с гуной невежества. потому что невежество это инерция как бы это вот то что стоит на mm -hmm. а, вот mm -hmm. телец это очень традиционный знак mm -hmm. а, и а даже когда вот, допустим, такие благостные планеты, как Юпитер, вот, которые а, имеют тенденцию находиться в гудной благости, вести людей вот в эту гум, то есть а, через просвещение, через вот эти высокие какие-то моральные ценности, если Юпитер попадает в тельца, это значит, что он сильно заземляется. То есть человек тогда думает, мыслит, широко, глобально мыслит, но опять-таки о приземленных вещах. То есть он будет в свою религию добавлять... Такие приземленные мотивы, народные мотивы, защиту своей традиции. еще можно сказать, что сам по себе телец, знак, он же тоже неоднороден. Это 30 градусов, и в этих 30 градусах есть, по крайней мере, есть три Накшатры. Можно разделить на три Накшатры, это будет несколько разные тельцы. Вот, например, я вам сейчас скажу качество разных кусочков тельца, и вы можете определить, к какому вы относитесь? Mm -hmm. Что может быть такое возможно? Первый телец это Накшатра Критика. Это будет первые градусы тельца. Это телец-менеджер. То есть это такой человек. Он, да, он заземленный, но он заземляет свои действия. Он хороший руководитель, он такой солнечного типа человек управляет процессами, традиционалист и защищает э, границы своей страны, границы своей традиции, религии. Есть середина тельца, вот самый такой, это Накшатра Рахини. Это телец, самый такой, ну, самый традиционный, и он уже не, не воинственный, потому что тут еще был так с влиянием мовна, то есть первый, да, а mm -hmm. вот этот... Совсем-совсем телец. Люди с этими качествами немного склонны к нарциссизму, то есть они уделяют внимание своей красоте, они видят ресурсы хорошо. Они сосредоточены на вопросах питания конкретно, то есть для них очень важно вот это садоводство, питание, выращивание. Там у них, там они очень хорошо выращивают все. То есть конкретные такие тельцы-тельцы. А есть еще часть тельца, которая связана с таким подвижным больше тельцом. То есть это уже тот, который не совсем такой традиционалист, а больше эстет. Пение, музыка, движение, творчество Куда-то бежать Связан, это нужен к шатрам Ригашира И такой телец стремится познавать что-то новое Очень любопытен, находится в состоянии поиска И менее всего традиционалист То есть тут вот у нас есть три такие градации вот. И если мы возьмем нас, то ваша часть это центральная Да, да, да центральная. Ближе, да Моя часть, которая запечатлена, запечатлена у меня во внешности и в модели поведения, это последняя, последняя. то есть это более подвижная, более такая, ну, вот, как бы сказали, вы же восходящий телец, почему вы так много путешествуете? Ну, потому что я не тот совсем, не тот центральный телец, да, я немножко вот тот мригошира. То есть Прикошир... лиц, который уже ближе к следующему знаку, да? Да, он уже ближе к близнецам. И, конечно, там идет вот этот переходная энергия есть. Там уже есть эта энергия любопытства, познавания, состояние поиска. И вот он уже не такой заземленный, как предыдущий вариант. Угу. Ну что ж, понятно, очень интересно. А, значит, следующий раз мы говорим о близнецах. Да, в следующий раз мы будем говорить также о близнецах, что для них характерно. И сегодня, кстати, если мы уже к концу подходим, да, нужно сказать, что сегодня был один из самых удачных дней, когда можно было говорить о тельце и о качествах тельца. Каждый раз, когда мы говорим о, о, о каких-то качествах, мы их, их у себя подчеркиваем, находим, прорабатываем и возводим их в более высокое звучание, да, так сказать. То есть мы, понимая эту энергию, мы учимся пользоваться ей наиболее эффективно. И вот как вот подытожим: что, что значит пользоваться эффективно тель, качествами знака тельца. тельца. Да, это значит вовремя уметь остановиться и почувствовать красоту. Наслаждение от жизни. Вот это вот основное такое высокое значение, чему нас учат эти эта, эта часть это зодиака, же. если у вас туда попали планеты. Но наслаждайтесь жизнью, смакуйте жизнь, чувствуйте ароматы, запахи, краски, яркость жизни, она никуда не, не уйдет. То есть, вот, вот это вот ощущение, что я уже здесь и сейчас, вот в этом красивом пространстве, я, у меня есть все ресурсы, которые могут быть у меня в наличии, все есть во мне, и я очень творческая личность, и я прекрасно, красива, это женский знак. И все ресурсы, в принципе, во вселенной уже принадлежат мне. Ну, замечательно. Это что значит, что, в принципе, сегодня вот хорошо а, больше обратить на себя внимание, на свое окружение, пространство, да, и, и как бы сделать его красивым? Очень, очень хорошо пойти в магазин, купить какие-нибудь продукты а, полезные, а, либо купить какие-нибудь биодобавки, которые, и начать их принимать. А, я, например, сегодня случайно совершенно с подругой зашла в магазин индийский и купила шатавари. Шатавари, ну, это такая... Трава ну, да, да, да. для женщин, для женщин, для женского здоровья, для лактации, в том числе, кто если кто кормит грудью, тоже связь с Тельцом, да. А вот она очень хороша для женщин. Ну, я наверное, это плани... наверное это было не случайно. Да, я этого не планировала делать, но наверное это было не случайно. Именно сегодня в пространстве есть эта энергия Тельца. И кто чувствует это, совершает вот эти вещи, которые действительно очень уместны. Сегодня купить какую-нибудь полезную вещь. Ну и любые СПА-процедуры тоже будут очень на пользу. Угу. Ну что ж, дорогие женщины, а, делайте что-то для себя полезное, и тогда всем будет хорошо вокруг нас, правда? Чем более мы будем красивы и продуктивны, тем лучше будет всем остальным. Спасибо большое, Аня. Что ж, это было здорово и очень интересно. И в следующий раз, в следующий вторник, мы говорим о близнецах. Спасибо. Да. Спокойной ночи. Спасибо вам. Да, спокойной добра. ночи. Хорошего вам дня, продуктивного. Да, и интересных передач сегодня. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания.